Привет, аудитория. 23 апреля. В воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи UFC. Пройдут они в Вегасе под номером 72. На очереди у нас соглавный бой основного карта турнира в средней, величайшей весовой категории между Сонгом Едонгом и Рикки Симоном. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, Трачу на это свое время. К вам одна единственная просьба, как всегда. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Поставьте свою оценку обзору Сон Кидонг 25-летний боец из Китая Провел в профессионалах 24 боя В 16 из которых одержал победы Один бой закончился у него ничьей И два поединка вошли в статистику Как без результата это молодой проспект из Китая, как я уже говорил. Начал карьеру он в 15 лет, что довольно-таки ранний возраст. Боец ударного стиля, поэтому предпочитает проводить свои бои в стойке. Имеет он нокаутирующий панч и частенько заканчивает бои досрочно. Ну, также можно сказать, что он хорошо бьет и ногой, достаточно мощно, вкладывается в каждый удар, очень тяжелые удары ногами. Также Сонг имеет хорошую скорость нанесения ударами, ударов как руками, так и ногами. Вот. Выходит он в автогон за нокаутом и всегда ищет момент для нанесения фатального удара. Как у китайца хватает для проведения трехраундового боя? В принципе, хватит и для пятираундового. Ну, вот, как в трехраундовом бою, он его не особо умеет распределять, и уже в третьем раунде бензин начинает заканчиваться, и солнце начинает замедляться. Так и в пятираундовом. Если он еще первые три раунда, вот в прошлом бою с Кори, ну, в том бою, с Кори он как бы три раунда более-менее выглядело, вот в четвертом раунде он уже был, ну, очень никакой. То есть он уже плавал в стойке. Ну, ну, ну понятно, что кардио у этого товарища не очень хорошее. Вот. Ну, и все этого товарища тащили в топы всеми силами, какими только можно все хочет заво... Заво... завоевать китайский рынок, это понятно, но чемпионки в лице Вейли Джанг маловато, скажем так, для покорения аудитории. А вот как раз-таки молодой проспект из встречайшего веса, будучи чемпионом, вполне мог бы дополнить Вейли. В частности, в бою с Коди Стэмоном не отдали победу Коди, а сделали ничью. Хотя Коди перерабатывал Ядонга и должен был забирать Викторию. Да еще ко всему, с Ядонга в бою сняли балл, но тем не менее обыкрали э, Коти. Ну, хорошо, что хоть с победу Едонгу не присвоили, как в бою с Марлоном. Вот. О чем хотел тоже сказать, что в бою с Марлоном э, Веру конкретно прокинули, отдав единогласную победу Сонгу, что просто ни в какие рамки приличия не лезет. Вот. Ну, там можно было первый раунд отдавать конечно, Сонгу, но второй, третий раунд это просто Декласс был. Ну, в следующем же бою против Калера Филлипса Ядонг проиграл, но он уже подумал, что, наверное, судьи будут его вообще тащить там без проблем чуть ли не до э, титула. Ну, вот. Ну, Филлипс его просто без шансов разобрал. Э, судьи не осталось выбора, как отдать победу каллеру Ну, затем было две победы от Сонга над середняками Кейси Кенни и Хулиарса, которого Сонг куда срочил техническим нокаутом. Но бой с Марленом Морайсом которого досрочат все кому не лень даже за пределами UFC стоит ли вообще брать в расчет я не уверен да там я донку ну, ну кто такой Марлон Мурайз после э, его боя с Трипл Си в противостоянии с Кори Сенхегеном в прошлом, в прошлом противостоянии, как я уже говорил, Ядонг неплохо смотрелся, наносил много урона. Также он еще больше урона принял в ответ, но дойди бой до конца, вполне вероятно, не без очередной помощи судей Ядонг мог бы выйти победителем. Но доктора решили иначе и не разрешили китайцы выходить на пятый раунд боя. Его нынешний соперик, соперник Рики Симон 30-летний боец из США. Провел в профессионалах 23 боя, 20 из которых одержал победы. Является он сбалансированным бойцом, но так как Рикки базовый боец, то в этом аспекте он будет получше, чем Стойки. Рики также может похвастаться отличным кардио, что позволяет ему бороться агрессивно прессинговать соперника на протяжении всего поединка. Также у Симона имеется хороший бэкграунд джи-джитсу, что помогает ему заканчивать бои с обмишинами. Стойки Рикки может поработать. Здесь у него имеется Тяжелый удар, которому он вполне способен потрясти оппонента Но в этом направлении есть куда развиваться У Симона есть проблемы защиты, защитой, из-за чего он пропускает много ударов У американцев в противниках была хорошая позиция В самом первом бою в лучшем промоушене мира Рики задушил в Дворишвили на последней секунде боя Но можно подметить, что тот бой он в принципе проигрывал Два поражения, которые Симон потерпел в UFC, были от Ю Юрки Фейбера и Роба Фонта. Против Юрки Симону не повезло нарваться на точный панч от Фейбера, который его потряс, и судьи посчитали, что бой надо останавливать. Хотя, в принципе, я думаю, можно было продолжить. В бою же с фонтом Симон э ну, не был похож сам на себя. Провел во втором раунде э не очень хороший. Поединок просил, ну, просил ну, по -по кардио во втором раунде, хотя неплохо отбился первый и проиграл бой решение. После поражения встал на серию из пяти побед подряд. В крайнем бою задушил треугольником Джека Шора, подловив его перед этим в стойке контратакой, посадил на задницу. Это очень неплохой скальп для Симона, потому что в этом бою ему давали мало шансов. Симон очень себя неплохо показал. Поэтому я бы ну, присмотрелся к этому бойцу. То есть видно, что человек не, разв... не стоит на месте, развивается. Ну, что касается этого боя. В антропометрии преимущество будет на стороне реки, в размахе рук на 5 сантиметров, а вот преимущество в росте на 5 сантиметров будет у Ядонга. Оба бойца мощные, в стойке опаснее будет смотреться все-таки Ядон, техника у него будет получше. Он бьет редко, но эти удары резкие и хлесткие, вкладывается он в каждый удар. Да, Симон не стоит на месте в этом аспекте, развивается и тоже может ответить. Он вполне способен половить тяжелым панчем китайца. Но Рикки будет сделать это, в принципе, сложно. Он не обладает достаточно, достаточно длиной рук, рук, как у того же Санхегена, чтобы держать Сонга на дальней дистанции. Не обладает хорошим футворком, чтобы постоянно двигаться и резать углы атаки. Если же Симон предпочтет размениться в ударке, подпускать Сонга на удобную для него дистанцию, для Сонга, то скоростной китаец может наказать американца. В борьбе и Партере преимущество будет уже на стороне Рики. Здесь он может спамить той же борьбой, клинчевые усердки, нагружать работой и изматывать соперника, что для Кардио донга не есть хорошо. Такой вариант развития событий менее рискованный для американца и вполне вероятно может привести его к победе. Я бы в этом бою попробовал притопить за Симона, все-таки он достаточно э близко подошел к тому этапу, когда можно уже войти в гонку за титул и рисковать таким шансом вряд ли он себе позволит. Я думаю, ему вполне хватит мозгов не рубиться с Ядонгом, а навыков и функционала у Рики предостаточно, чтобы измотать и замедлить соперника. Я бы притопил здесь за победу Симона решением. Также можно присмотреться к тоталу больше полтора, оба бойца достаточно стойкие, не так легко их потрясти. Ядонга Вполне хватит сил не проиграть противнику в партере, если он туда попадет в первой половине боя. Как минимум, я думаю. Ну, но это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно за день за два варианта ставок на другие бои турнира, которые мне интересны. Ну, По ним я не делаю обзор, потому что нет времени. Все, до следующего видео. Пока.